Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Белыч и сегодня разговор пойдет о процессоре i9-9900K новым новом 8 ядерном 16-поточном процессоре от Intel поколение Coffee Lake Refresh, который я ждал с нетерпением вот уже пару недель. Во многом из-за заявленной частоты 5 ГГц в турбобусте по паре ядер и самое важное ради наконец-таки нормального припоя под крышкой вместо той жвачки, которая была. Ажиотаж также подогревали тесты как потом оказалось отборных процессоров, которые без напряга брали 5 с лишним ГГц на воздухе с температурами ниже плинтуса, но вот что же получил в итоге обычный неотборный пользователь давайте смотреть как и все вы я покупал процессор за свои деньги на сайте Компьютер universe поэтому это будут тесты реального образца того что можно найти в магазине попробуем его разогнать посмотрим на его температуры на то как он себя ведет в синтетике. Соответственно, посмотрим, конечно же, на тесты в играх и сравним его с предыдущим восьмиядерником i7-7820X на немного другой архитектуре. Итак, погнали. В качестве материнской платы использовалась Aorus Master Z390, которая была приобретена там же. Нареканий к самой плате, честно говоря, нету, и на нее будет отдельный обзор, но вот BIOS у гигабайта, особенно первой версии, мягко говоря, не ice. Нужно было обновить его, чтобы привести в какое-то более-менее маломальское нормальное состояние. Охлаждала все это дело водянка Deepcool Капитан на 360 мм. Вы наверняка видели ее в предыдущих обзорах. Она, конечно, не топовая по показателям, но зато доступная всем вам по цене. Термопаста, как и всегда, была MX4, никакого жидкого металла, только хардкор. Итак, начнем пожалуй с разгона. После тестов в Pro Hightech, где процессор взял 5.2 с температурами до 80 градусов на воздухе, я лично ожидал на воде хотя бы аналогичного результата, ну в идеале конечно 5.5 с нормальными температурами, но как же я тогда ошибался. Мой процессор действительно взял частоту 5 ГГц по всем ядрам, но с напряжением 1.28-1.29, что уже не предвещало ничего хорошего. В режиме турбо частота ринг была 4.5. Тесты типа OCCT, Real Bench, или AIDA, он, конечно же, проходил без проблем, но уже они выявили первую проблему. Несмотря на обещанный припой, температура процессора поднималась до 90-92 градусов по отдельным ядрам. Причем заметьте, друзья, что разные ядра нагревались по-разному, и отклонение достигало примерно 10 градусов. Скорее всего это было из-за неоднородного нанесения припоя, либо близкого расположения отдельных ядер друг к другу, тем самым крайние ядра сильнее нагревали центральные. Как вы понимаете гнать выше резона никакого не было, температуры уйдут выше 90 и получится у нас вместо процессора просто горячий кипятильник. Отмечу, что уже в таком варианте разгона пройти тест линкса процессор не мог, то есть нужно было либо снижать частоту ринг до 4 с небольшим, либо что-то делать с охлаждением, хотя что можно поставить лучше трехсекционной водянки, не разорив свой карман, это конечно большой большой вопрос Радовало лишь то, что работать на 5 ГГц можно было без проблем, то есть система была стабильна, как в более простых тестах, так и в играх и конечно же в многочасовых рендерах, которые я собственно устраивал, пытаясь сделать предыдущее видео. Ну что ж друзья, хватит о грустном, давайте посмотрим на что же способен данный процессор и сравним его с интересным конкурентом, а именно i7-7820, то есть процессором на сокете 2066, с несколькими Иной архитектурой, но аналогичным числом ядер и потоков. Правда, 7820 работал на частоте 4.5, что для него является нормальной частотой разгона, и, конечно же, использовал четырехканальный режим памяти, ну, просто потому что он это может. Также я решил добавить сравнение несколько тестов 8700K, разогнанного до частоты 4.8, который также был у меня на тестах в начале года, и 9700, точнее его 40. полученный из 9900 путем отключения гипертрейдинга. Да, для всех, кто будет задаваться вопросом, почему процессоры не приводятся к одной частоте, отвечаю. Это некорректно, друзья. Архитектура разная, поколения разные, припой разный и, соответственно, максимальный частоты тоже будут разными Ну что ж, давайте приступать к тестам Первый тест это рендеринг 3D сцены в Bench 15 В нем 7820 набрал 1907 баллов но от 9900 2043 Итого мы видим небольшой прирост порядка 7% что до 8700 и суррогата 9700 то их результаты также на экране 8700 набрал 1557 баллов суррогатный 9700 1671 почему 8 реальных пусть и более быстрых ядер 9700 повели себя на 7 процентов лучше чем 12 потоков более быстрого 8700 я честно говоря сказать затрудняюсь это вызвало у меня некое удивление Следующий тест это рендер небольшого видео в Sony Vegas, рендер только на CPU без использования эффектов и переходов, дабы не нагружать а, саму видеокарту. 8700 ожидаемо в аутсайдерах, у него 12 минут 53 секунды, далее с отрывом 8% идет 9700, у него 11 минут 56 секунд, что за 7820, то у него 10 минут 49 секунд. Его опережает лишь 9900, время которого составило 10 минут 22 секунды. И опять-таки четырехканальная память не может потягаться с большей частотой вычислительных ядер у 9900. Однако отмечу, что мой 7820 он разогнан по минимуму. Есть образцы, которые берут больше, чем 4,5 ГГц по ядрам и 3 ГГц по кэшу. И там результаты могут быть сопоставимыми, то есть равными у обоих процессоров. Ну да ладно, я думаю, синтетики достаточно. Теперь давайте немного тестов в зависимых играх. Ну а в качестве видеокарты мы будем использовать D 70 Ti, ибо моя 2080 все еще никак не может до меня доехать. Итак Watch Dogs 2, тест с низкими настройками графики, при этом физика выкручена до предела. Данный тест очень наглядно покажет нам, какое количество кадров максимально может подготовить процессор на движке данной игры. И он позволяет сравнить процессоры в равных условиях, когда FPS у вас не ограничивается возможностями видеокарты. Итак, тут мы видим, что если разница по среднему FPS не столь существенная, порядка 10 кадров, то вот по 0.1 и 1%, ,1 минимального FPS а 9900 отрывается от 7820 почти на 20 кадров. Что до суррогатного 9700, то он ведет себя в Watch Dogs как и старший брат, то есть средний FPS аналогичный, но вот по 1% отставание примерно на 6% кадров. Все это конечно прекрасно, но опять-таки все эти тесты реальности не отражают, ибо никто не будет играть в Watch Dogs с такими процессорами на низких настройках, с видеокартами ниже какой-нибудь 1070 Ti или 2070. Поэтому теперь давайте посмотрим, какая же разница будет производительности на ультра настройках, Full HD разрешении. Итак, 9700 ни на йоту не отстает от своего старшего собрата, а вот 7820 за счет разницы в архитектуре и более низкой частоты показывает отставание по 0,1% минимального FPS отставание примерно на 30% то есть достаточно существенное что говорит нам о том что более приятно нам будет играть именно на девятом поколении кофелейков а не на старом 7820 Далее по списку у нас Assassin's Creed Odyssey, настройки ультра, правда некоторые параметры типа сглаживания, теней и облачности специально опустил, что опять-таки видеокарта была загружена, но не под завязку и результаты были более наглядными, скажем так. И ситуация в целом повторилась, то есть 7820 проигрывает по всем фронтам, 9700 и 9900 показывают примерно одинаковые результаты, но всю разницу можно списать лишь на погрешность. Далее еще одна игра, это Ведьмак 3, тут на ультранастройках ситуация в принципе аналогичная, то есть по редким, очень редким событиям 7820 в аутсайдерах, а вот 9900 и 9700 ведут себя почти на равных. Более какие-то подробные тесты с упором в хорошую видеокарту проведем, когда с Computer Universe приедет моя RTX 2080 и новый 4К-монитор. Вот как-то так, друзья, давайте подведем итоги. Да, разгон 9900 дело непростое. С натяжкой средний образец сможет взять заветные 5 ГГц, но и то не у каждого. При этом придется использовать хорошее охлаждение, скорее всего водяное, и даже с учетом этого температуры будут под 90 градусов. Что до его производительности, то она определенно выше, чем у 8700 и даже выше, чем у 7820, что для меня было, честно говоря, огорчением. Единственное, в чем 7820 действительно выигрывает, на это какие-то профессиональные задачи, ну и даже при этом он должен быть хорошо разогнан, это должен быть удачный образец, и, соответственно, он будет показывать результаты как 9900 или, может быть, немножко лучше, во многом за счет четырехканальной памяти. Ну вот интересно было посмотреть на тесты 9900 и суррогатного 9700. В их результаты очень похожи, особенно в игровых задачах. И таким образом смысла брать 9900, если вы не занимаетесь какими-то профессиональными задачами или стримингом, а, ну, собственно, почти нету. Более продуктивно и более дешево будет взять 9700 и не морочь себе, в принципе, голову. Вот собственно и все, друзья. Если вы решите приобрести какой-то из данных процессоров, то не забудьте заглянуть на сайт Computer Universe. До конца 2019 года, пока еще не снизили пороки беспошлиного ввоза, вы все еще можете успеть что-нибудь себе купить. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите, чтобы я провел какие-то иные тесты, то пишите об этом в комментариях. Если видео вам понравилось, то не забудьте подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте, нажать на лайки и поделиться данным видео с друзьями. Быть может для них это будет также интересно и познавательно. И да, не забывайте жать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе выходящих новых видео. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!